Многие компании, владельцы качественной недвижимости в США сейчас сильно просели. В частности, Мэссис сейчас торгуется по 5 долларов, PB у нее 0.25, если правильно понимают, то на каждый доллар в случае банкротства и реализации ее имущества выплачивается 4 доллара. Как считаете, стоит ли в настоящее время увеличивать позиции в портфеле как по Мэссис, так и другим владельцам магазинов и торговых центров, если рассматривать позицию как инвестиционную на долгий срок? Дим, ну, еще раз, нужно глубже копать, да, то есть показатели, опять-таки, привлекательные. Вопрос в том, что все-таки… Миссис – это оффлайн-торговля, да, то есть это ритейл, живой ритейл, а мир изменился, да, то есть люди попробовали работать через онлайн-площадки, и здесь, наверное, в этом случае закладываются основные риски. Сказать однозначно, да, стоит ли покупать или не стоит покупать, я не могу, потому что я не понимаю вашей цели инвестиционной, да, то есть то, что сейчас видится в самом вопросе, это некая такая спекулятивная история. Мое мнение, что сейчас более чем достаточно интересных историй, ну, то есть один из вопросов был тоже связан с Боингом, да, даже нет, не с Боингом, а с авиаперевозчиками, да, каких авиаперевозчиков лучше купить, чтобы получить там сто процентов прибыли. Ребят, я настоятельно вам рекомендую, да, не увлекаться сейчас. Э, мы в чате тоже размещали интервью э, по поводу того, что бывают кризисы, какими бы вы не считали привлекательными ценами, они могут быть ниже еще в два раза. Сейчас в таких условиях факторов неопределенности очень много. Да, компании могут восстановиться и могут вырасти. Другой вопрос, сколько на это понадобится времени. То есть э, Понимаете, недвижимость, авиаперевозки, это те вещи, которые, наверное, будут восстанавливаться в, ну, самыми последними, да, то есть в, в своей цене. И в этом случае есть хорошие качественные компании, у которых может быть потенциал роста не 100%, у которых потенциал роста может поменьше, но у них, понятно, будущие платежи, у них, понятно, дивидендная политика, они относятся к тем же самым дивидендным аристократам или королям. И в этом случае в условиях кризиса лучше встречать его в таких компаниях, нежели чем поймать там еще минус 50% по такой очень непростой позиции, как рентные фонды, да, которые столкнутся, действительно столкнутся с существенными проблемами в ближайшем будущем.